как-то отпустил uh -huh. просто... uh -huh. вот Поэтому. таким образом ты распознаешь что страх это вообще фантомное явление то есть это прежде всего базируется на том что подумают как бы обо мне окружающие да. и соответственно вот это такой крючок достаточно ну, мощный на котором все сидят и, и ты, получается, у тебя уже идет какое-то раскрытие, у тебя есть интерес, но так как, а как по мне, а обо мне подумают другие, там я еще не профессионал, есть профессиональный, все. Угу. Ты сама себе, короче, перекрываешь ту энергию, которая уже раскрывается и хочет. И вот здесь вот именно, проходя через это, вот как, ну, там у тебя случилось... Я вот это все понимаю, но вот все равно ловлю себя на том, что даже если мне что-то нравится, я это в какой-то момент делаю не ради себя, а ради того, что подумают другие. И я не, Вот это-то вот очень сложно освободиться. Даже вот я сейчас начала бегать. Да, я, вот, я люблю бегать, я прям кайфую, когда я с утра бегаю. Но в какой-то момент я думаю, что подумают другие. И я вот не могу от этого освободиться. Смотри, здесь а, очень тонко это уже свидетельствуется, это видится. И здесь, если ты стараешься, ну у тебя возникает мысль от этого освободиться, то есть ты уплотняешь. На самом деле это просто мыльный пузырь. Это просто мысль, что подумают обо мне другие. То есть а, в какой-то момент просто когда, как у психики случился раскол и как бы позиционирование себя через других возникло. И, соответственно это в детстве происходит особенно когда там начинают родители сравнивать и соответственно получается что вот тут вот внимательно к тому что осознавать что этого нет то есть это такая галлюцинация когда разделен мир на отдельный то есть есть я как отдельная, есть другие как нечто отдельное, которые еще осудят. Но на самом деле это всего лишь мысль. Потому что если мы продвигаемся в глубину самоосознавания, когда стирается я и ты, да, я и другие, ты тогда понимаешь так. А для кого это все делают? Для кого? Если они, кто там на меня посмотрит, и так далее. То есть возникают вот такие вопросы по цепочке. И таким образом происходит расчипирование, потому что других нет по факту. А, тех особенно, которые, ты привыкла, что, ну, как бы опираясь на чье-то там мнение, дум, ну, как бы о, о себе что-либо думать. Вот. А, и здесь, получается, как вот это уже свидетельствуется, а ты идешь в это, оно возникает. Здесь просто не обращать внимания. Не стараться с этим что-либо сделать, а -а -а. Да. То есть это, потому что если ты только хочешь с этим что-то сделать, ты уплотняешь эту веру. А -а -а. Я поняла. поняла да? да? И поэтому это возникает, это как, вот знаешь, облачко в небо возникло и, и растворилось. Возникло... То есть ты этому внимания не даешь, что это не кормишь вот этот фантом своим вниманием и, как бы, энергией. Получается, что таким образом происходит а, как бы возврат только внимания на себе, да, то есть, но на себе не на как персоне, да, но то есть ты через а, вот это маленькое я начинаешь продвигаться в глубину большого я, единого. А, потому что есть чистый свидетель, который за всем этим наблюдает это вот е, ну, единое я можно еще назвать это э, тот, кто вообще никогда не судит у которого нет ни плохо, ни хорошо это вот просто наблюдение, и это наблюдение не что-то отдельное это есть ты понятно? ну так вот смотри. Давай все внимание на мысль «я есть». То есть ты же есть, правильно? Да. Ты, ты, ты не можешь не быть. То есть. И вот это как дверь. Ты отсюда можешь наблюдать наблюдаемое через индивидуальное «я», через «я есть» имя Оля, например. И уже... У этой Оли возникает роль какая-то, то есть ты можешь быть учителем, дочерью, сестрой, другом, там еще кем-то, да? И, соответственно, здесь уже возникает, как только возникает, например, я есть Оля, там учитель, возникают ученики. И это свидетельствуется чем-то одним, то есть свидетельствуется я есть и Оля и ученики и соответственно вот оно пошло углубление в ментальный план то есть это просто сейчас я тебе твое внимание как бы катаю по нейронкам чтобы оно увиделось как мозг проецирует как другие появляются mm -hmm. они через роль да вот это когда вот этот вот контекст индивидуального я и ролевые отношения mm -hmm. Теперь, если от этого я есть, мы смотрим в другое направление, то есть где нет имени, внимание, да, то есть глубоко в я есть, то есть вот это все отпало, потому что вот это я есть Оля, роль и так далее, это все фантомные явления, и теперь отсюда мы направляем внимание. Глубоко-глубоко, где вообще имени нет, не возникает имя. То есть, если мы туда смотрим, там сначала растворяется «я», потом «это есть». То есть словно вектор внимания растворяется в источнике сознавания. То есть все равно же осознавание есть в этот момент. Осознавание есть, то есть видение, слышание, но глубина. То есть ты уже не можешь найти, и ум не может найти, когда даже если он пытается на, ну, как бы что-то найти, у него не получается это. Отлавливается этот момент. Ты не старайся это сделать, потому что, возможно, что там вообще ничего не ищется, и сразу пустотность. Он может возник, сказать пустота, ничто, либо пытаться что-либо найти, за что-либо зацепиться вот в этой, когда он в обнулении идет, в ноль-нуля, то есть, когда ум словно ну, не словно, то есть, вот это внимание растворяется в источнике сознавания. все. Ну, когда я начинаю просто вот сосредотачиваться на окружающем, то есть для того, чтобы не было диалога ума, я не то что блокирую его, я просто начинаю сосредоточиться на ощущениях, на восприятии всего, да, звуки, образы. У меня как будто, я не знаю, какой-то туман, что ли, вот у меня то ли ум сопротивляется, как то ли, я это же не понимаю. Смотри, вот этот туман ⁇ это хорошее явление, это когда а, расфокусировка, а, это обусловленная я жесткий жестких концепций растворяется. И туман ⁇ это нормальное явление, потому что если ты не будешь, ум не будет этого страшиться, он будет глубже-глубже укореняться, то, соответственно, возможно даже такое, что вся картинка распадется. Ну, то есть, как бы границы растворяются, и это еще ну, как бы туманом называется, да? Ну, он описывает, как туман на самом деле. А вот это как раз то пустотное состояние, в которое он попадает. Я всегда пугаюсь, Да, да. Нормально. Вот это, и это очень хорошее вообще явление. То есть ты, значит, туда двигаешься. И он просто может зафиксироваться. Он может, например, на моем лице просто фиксацию сделать. Ну, то есть все размывается, например, вокруг мир объектов растворяется. Но у него еще есть страх, и поэтому нужно как бы за, за что-то задержаться, и он может фиксацию на каком-либо объекте, ну, например, на моем лице, может там, или на говорении, или на слышании. Вот, это как раз процесс очень хороший, именно то, куда ну, двигаешься ты, да, в самоосознавании себя. Просто не бойся этого тумана. И потом уже, проходя через это, вот такие какие-то состояния, там уже ты в ясность. То есть у тебя как бы глубина вот это начинает раскрываться. То есть, соответственно, тебе уже неинтересны как бы окружающие, еще кто-то. Ты начинаешь вкус себя распознавать. Это не значит, что эти окружающие пропадут. Просто ты в них уже будешь видеть не персонажей, а суть. Потому что ты в себе ее распознала. То есть вот давай, например, на примере, на примере опять. В «Я есть» смотрим. Сейчас очень а, прям внимательно будь в то, что происходит именно в теле. Смотришь, значит, в «Я есть». И теперь не в ментальную плотность, а наоборот, вот в эту пустотную, да? Не в проявленный мир, а в непроявленное ты как бы заглядываешь, да? То есть вниманием течешь. Ну да, ну там, где никто никак себя не называет. Там, где я растворяется, есть растворяется, вот туда. Возможно, сейчас туманность пойдет. Не, не определяя ничего, не прикасайся ни к чему. Ни к одному определению, ни к одному несостоянию. Ни к одной картинке Оно вот в этой осветимости Вот в эту глубину, когда движется внимание Оно словно начинает все вот так вот выпадать Все вот эти картинки Определение, еще что-то там Все, то есть Все внимание направляется на внимание И внимание растворяется в источнике сознания То есть там уже Я растворяется есим растворяется Теперь отсюда я есть мысль, и все внимание на это я есть. И прям чувствую, что в теле происходит. То есть достаточно сложно, можно, возможно, будет это собраться в это, но ну, прям в Я есть. См идет смотрение, идет внимание. И теперь ныряем в ментал, ты ты называешь себя именем. Я есть Оля. Чувствую, что происходит с дыханием в теле. Возможно, там уже изменения пошли. Mm -hmm. То есть как бы тяжестью может отдавать, да, или там как-то дыхание учащаться. То есть вот смотри, это как раз уже нейрофизиология тела показывает, как биологич... затрат биологической энергии идет на создание образа. Mm -hmm. Прочувствовала? Mm -hmm. вот, yeah. как, вот эта фиксация, она как раз очень хорошо помогает а, уже... Как только на теле что-то происходит, вот такое, оно запомнилось один раз, и само будет помогать. Когда очень тонко, ты уже начала воспринимать воспринимаемое через маленькое я, через Олю. И теперь еще глубже. Я есть Оля, но, например, возьми дочь, и сразу возникает родители. Видишь, и, и прям чувствуешь, что происходит. Видишь, как тяжесть сразу, да, там она да, или как-то да. на нейронах. Вот. И получается уже а, у тебя сразу отсюда ум знает, как общаться с родителями. Uh -huh. По старым нейронкам. И, соответственно, он живое в живом не распознается. То есть вот он. И, соответственно, как они скажут, что скажут, вот оно происходит. А, и сейчас просто вот эта плотность, держи во внимание эту плотность, да, и теперь посмотри на родителей через «я есть», не через Олю, дочь. Просто. И чувствуй, что происходит в теле. То есть «я есть», но «я есть», то есть там уже нет ролей, ты просто как живым смотришь на живое, то есть теперь смотришь просто в я есть, опять я растворяется есть им растворяется. фиксирую, что происходит в теле. Вот внимание это движение ума и вот это внимание оно осознается оно в осознавании. Теперь отсюда посмотри на ту Олю, которая думает, что о ней кто-то что-то скажет. <св> То есть, понимаешь, это только твое, это только тебе кажется, что там что-то скажет. Если ты а, действительно настолько в это веришь, и ты а, зависимо от этого, что кто-то скажет, персоны сотворятся и начнут говорить. Но это игра твоего же сознания, никого других нет, есть вот это единое поле. Да, когда я смерт... вот я не могу, кстати, сосредотачиваться, мне тяжело на фразе Я есть. Вот, значит, это надо прям тренировать. Почему-то мне тяжело. Либо я просто сосредотачиваюсь на ощущениях, ну вот это все восприятии, uh -huh. на ощущениях в теле и вообще uh -huh. всем восприятии вокруг. И я тогда начинаю растворяться просто. А потом, когда на фразе я есть, я как-то вот «я есть» это, — это первое движение ума. У тебя, ты всегда в этом пребываешь, в этой естьности. Ты просто сама себя недопоняла. Ну, наверное, как-то я не понимаю вот эту фразу «я есть». Вот. Она не отзывается Ну, смотри, то есть... Потому что «я тут растворилась» и тут «я». Кто «я»? Вот, это уже правильно, потому что как раз... Я не чувствую уже «я». А вот, нет. это отлично, это отличное явление. Я просто гоняю по нейронкам, когда возникает я есть, то есть первоначально возникает я есть. Первоначально. И если а, ты присмотришься, например, в повседневной жизни с утра сознание открывает глаза очень тонко-тонко, оно себя никак не называет. Там нет фиксации на я. А, и первостепенно ты даже не говоря, ты, ты проживаешь, что ты есть. Понимаешь? То есть это же «я есть», вот оно. Оно просто не говорится, оно проживается уже. Mm -hmm. Но вот эта фиксация, когда ты фиксируешь, потом уже, на самом деле, если мы внимательно присмотримся, «я есть», оно возникает, просто оно уже не говорится. И ты проскакиваешь вот это «я есть», и сразу Оле себя назвала. Да. Вот на... И отсюда пошло вот вся эта да -да -да. поляна. Вот, вот на Оле у меня прям отвлекается тело, потом вот на ролях у меня прям отвлекается тело, я прям чувствую, где какие-то вот блоки вот у меня на этих ролях, причем они разные на разных ролях. Это вот прям да, а вот на я есть у меня как-то... Вот, поэтому вот. фиксации на я есть mm -hmm. необходима и, соответственно, ты уже отсюда видишь у тебя... Вот, это ты просто пролетаешь вот этот момент mm -hmm. И, соответственно, ты ныряешь волю, И у Оли уже там все, Своя уже там парадигма Правильного, неправильного, как надо как Уже mm -hmm. у Оли свой опыт Как у Оли, у этого персонажа mm -hmm. вот, а это фантом Это мыльный пузырь Первостепенно я есть Понимаешь? И потом уже Олей называется И Оля Оли уже разворачивается Под любую роль взаимоотношения С другими И получается вот отсюда, из этой глубины, из этого видения, ты видишь весь этот спектакль, театр, все, что происходит, и важность уже спадает. И это вот такое беспристрастие какое-то, такое глубочайшее безмолвие, ты вкус себя начинаешь ощущать. <связывая> ну, не рисуй не там через понятику. Ты просто смотри, то есть вот живется же, переживается, просыпается сознание и, и вот он, вот он вкус вот в этих ощущениях, там чашечку выпить, вот, вот сюда нужно смотреть, и это становится все вкусно. И тогда ты, соответственно, не в ментале, а вот в этом глубочайшем переживании себя, вот как себя, без идеи о себе. Ну, даже себя оно уже там не называет, оно вот просто, <с, <с, просто фиксация вот этой «я есть» необходимо тренировать для мозга, чтобы уже не, ну, поняла, да, и на теле уже, раз у тебя один раз вот это вот словилось, уже тело будет тебе говорить, вот сейчас ты через Олю, и, соответственно, тут сейчас уже вся мыльная опера пойдет. Все, оно настолько простое, то есть ничего другого нет. Это вот, вот слышание происходит, говорение, видение происходит, тело двигается, это все в осознавании. И не надо там никаких забегов делать в плане практики еще чего-то. Потому что любая практика, то есть ты уже, если через вот это «я есть» смотришь, как возникает практикующий, уже становится смешно. Уже вот это как бы улыбка <If you> are, <laughs> такая начинает возникать, потому что кто там хочет пробудиться, кто хочет осознать, это персонаж, фантом. Этот персонаж, вот эта Оля, она никогда этого не достигнет, потому что это персонаж, а то, чем ты являешься, оно вот просто сейчас является само себе. Это до слов, вот оно, прямое обнаружение. И, соответственно, когда возникают вот такие моменты, что я чего-то боюсь, или там мне надо пробудиться, или мне надо что-то осознать, или еще куда-то, вот сюда уже внимание, кому? Э к, к этому я, кто это начинает провозглашать. То есть пролетелось опять через «я есть», уже включилась неосознанно Оля, угу. которой надо себя усовершенствовать. Ой, да, это же было много лет мани. Пока я не поняла, что это была какая-то глупая идея. И все, вот оно уже... Я это уже есть, просто сам, ну, уже случилось, просто недопонята не сама собой. Была и то, что был пролет, через вот этот, я есть все. Типа, живи радуйся. Слаждайся, углубляйся. Делай, что хочешь. Все есть кино. Можем еще раз для ну, зафиксировать для фиксации. Потом я тебе еще за.